Сегодня в течение дня мы здесь в Сан-Сити проводим кастинг на второй сезон сериалите «Ведущий как стиль жизни». Проект для тех, кто хочет попробовать себя в качестве ивентовых ведущих, ведущих телевидения и ведущих радио. Ждем ребят, все волнуются, все переживают, всем скоро уже начинаем. Постоянно, сколько себя помню, нахожусь на сцене. Так что я буду надеяться на то, что жюри оценят, оценят меня по достоинству, и у меня все будет хорошо. Правда сказать, немножко переживаю, немножко волнуюсь. Всем удачи, за всех болею, всем, всем, всем, всем желаю пройти финал. Прям не рассчитывала на какой-то там, на какой то договор или еще что-то. Вот, волновалась, вообще жутко, безумно, меня все трясло. Еще у меня из поддержки только мама, никто больше не пришел. Вот, но все равно собралась, вроде бы справилась. И сейчас вообще безумно рада. Вот он мой договор. Вот, я счастлива.